Сегодня мы поговорим о гнездах птиц, которые построили их в самых необычных местах. Итак, начинаем. Номер один. И первое необычное гнездо гнездо в голове щуки, которое, как написано в описании, застряло между деревьями во время наводнения. Номер два. В Британии дроз-деряба выбрал необычное место для своего гнезда, прямо в стоящем на дороге работающем светофоре. Номер 3. В склепе Святого Леонида в Польше, в городе Краков, птицы свили в гнездо в человеческом черепе. Это, пожалуй, самое необычное место. Но если ты знаешь какие-то еще необычные места, где птицы вели гнезда, напиши об этом в комментариях. А мы переходим к номеру 4. После того, как парень оставил автомобиль на парковке на 6 дней, он обнаружил гнездо птицы. Как вы думаете, что он с ними сделал? Добрый парень решил оставить автомобиль на парковке, пока не вылупятся птенцы. А мы переходим к номеру 5. Хозяин обнаружил в гараже в старом шлеме гнездо какой-то птички. Позже выяснилось, что это была малиновка. На этом все. Не забудь о подписке. Увидимся в следующих видео. Пока.